Саш, хотела тебя попросить, когда пальчик туда засовываешь, снимай, пожалуйста, кольцо. Линчик, я, конечно, не хочу тебя разочаровывать, но, дорогая, это не кольцо, это часы. Что?